Всем привет, друзья. А все, я закончила копать картошку. Вчера выкопала целый день, погода хорошая стояла, солнечная. Дети были со мной. Руки как у тракториста, хотя в перчатках работала уже велась трещин, микротрещины на руках и мозоли. Ну вот. Напрягаю руку. Короче, вот как так. Ну пройдут работы, рука, руки восстановятся. Любому. так вот вчера дима у меня раскидывал солому здесь, здесь осталось потом я отправила его домой с, с девочками чтобы спать надо было его жить здесь э, раскидал сложил говорю. короче красота да Неописимая. золой посыпали вот пустота у меня там Здесь только осталось мусор убрать. Кучковала, кучковала. И закучковала. Короче, вот так. Там у нас чисто навоз. Уже в камень превратился он за лето. Потому что сухость была. Где раньше вот яму копали. Помните, нет? Водоканал на видео снимала. И мы туда навоза много впихнули. В итоге он стал как камень. Вот хочу, дай Бог, привезти торг сюда и раскидать, чтобы мягче стала земелька у нас. Бонька бегает все за мной. Боня. Бонечка. Надо сегодня картошку везти. Кабачки растут. Кое-как я докопала, докопала э, картошку. Дима говорит, что ты себя так мучаешь. До последнего копаешь. Я говорю, ну вот погода хорошая. Здесь, кстати, осиное гнездо. И они летают туда-сюда. Прям достали уже. Ты прям, говорит, как папа, говорит. Ай. Ты прям, говорит, до конца вечно Говорит, ты папа такой же. Я говорю, если работа есть, если возможность есть, то надо это делать, я говорю. Это... Это принцип мой. Доделать, на завтра не оставлять, если ты можешь. Как бы тяжело не было, но в итоге я собрала 6 мешков. До этого 6 мешков стоит. Вот у меня картошечка. Это поросоночку. За ночь э, дождь прошел, заодно промыл. Завтра надо будет поросонки варить. Да, Баняш? Да, Баняш, я ее так дразнить люблю. Она грязная такая стала. Ты что сегодня не дразнишься? Вчера такая злая была. А? а? Не хочешь? Ну ладно. Резинка. Короче, Вот семенная, вот э, э, фиолетовая картошка. Вот она у меня. Это на рассаду я оставлю. Она, кстати, очень полезная. Она сладковатая, правда, но ничего. Вот эти усы. Вот это семенная, семенная. Это, это на еду. На найду, ну вот там конечно похуже копала я, все большинство А это найду, ну вот еще мелочь, короче жуки едят, не знаю мыши едят, это все поросенку варить я закинула, мы такое не видим, ну Вчера еще хлеб поставили, мы забыли, купила хлеб. Я оставила. Это было забрать. Надо забрать. И термос обязательно. Ну все, друзья. Все, я домой. Короче, я собралась домой, да? Сейчас хочу показать, как меня кури будут провожать. Они каждый раз меня так проложаются. Ну что, девочки-мальчики, давай идите домой. Ну все, еще осталось на поле у нас копать 8 соток. Но ну, Андрей сказал, копалка будем там копать. Так что так, как так. Надо пойдем дома приборку делать. Кушать готовить. И сегодня по дому работает. Так, у нас сегодня на ужин рожки с маслом, вареные рожки с маслом и сыром. Вкусно, да? Mm -hmm. У меня девочки очень любят. Тарина опять у меня в помаде, не знаю в чем. фламмастер, что не фломастер. Как так, а еще я здесь кадельки варю. Вместе с рожками кушать. Это у нас сегодня мини-ужин. Ну как, нормальный ужин, не мини-ужин, а Полноценный а ужин. Конечно все, дает. Бабашку меня полезла. Как учеба первые дни? Нравится? Всем привет, друзья. Наступило утро. 4 утра. И я хотела это заснять, эту красоту. Смотрите, вдалеке. Там просвет. Солнце встает небо чистое а, там далеко чистое а здесь над нами облака пошла мусор с утра выкинуть я всегда по утрам выкидываю мусор там видите такой как а, деревья и солнце очень красивая ось очень красивый пейзаж сегодня не так холодно народ еще спит кузенка не спит С соседи спят там кто-то не спит мое белье уже два дня все сохнет, сохнет под дождем на балконе полный балкон висит висит это мое белье все Все мо. А нет, это не облака. нет облака. Но они не такие плотные. Солнце показывает. Вот с этой стороны как будто плотность, а там уже все.